Квартира с потрясающим видом на море в жилом комплексе Атаман. Друзья, всем привет! Сегодня у меня такое спонтанное видео. Я приехал в жилой комплекс Атаман сделать короткое видео для своего потенциального покупателя. Потом думаю, почему же его и вам не показать? Квартира действительно с потрясающим видом на море. Для тех, кто не знает, жилой комплекс Атаман находится в микрорайоне Приморья, на улице Исаулинка прямо неподалеку от таких знаменитых комплексов как Сансити, актер galaxy и так далее вот так выглядит живой комплекс атаман территория закрытая достаточно много придомовой парковки смотрите цветочки лавочки там еще парковка есть вот такая беседка детская площадка Проводятся ремонтные работы сейчас тут и соответственно будет новая детская площадка вот еще один въезд на территорию смотрите ну, здесь действительно нет проблем с парковкой. И, кстати, ходит разговор, что фасад жилого комплекса «Атаман» уже будут ремонтировать. Еще одна беседка. Птички поют. Давайте вот так еще покажу. «Атаман» просто утопает в зелени. Здесь своя тпшка, своя котельная и очень хорошая управляющая компания. Четыре лифта марки «Хона». И смотрите, когда делают ремонт. Здесь все застилают. Это ведь о том, что очень хорошая управляющая компания. То есть два крыла и левая. Так, я в квартире. Общая площадь 65 метров. Такой коридор. Слева от меня вместительный шкаф. Зеркало, бра. Санузел совмещенный. Далее кухня. Совмещенная с гостиной. Открытый балкон с потрясающим видом на море. Сейчас его тоже покажу. И два балкона застекленных. Здесь это первая спальня. Здесь сушилочка. Раскладной. Диван, хотел сказать, это раскладное кресло. Вторая спальня. Плохо, что спальня проходная. Кондиционер. Здесь тоже такой балкон письменный стол и смотрите какой чудесный вид открывается просто бомба и вот такой вид с открытого балкона Кстати, до моря минут 7-10 пешком, там же отопать Теренкур. В общем, подробнее расскажу по телефону. Звоните, пишите, стоимость данной квартиры 21,5 миллион. Можно купить в ипотеку у любого банка. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий. До новых видео. Пока.